Также, чуваки, хочу вам посоветовать канал, который называется «Как заработать деньги в интернете». Это канал моего хорошего кореша Дениса Кузьмина, который снимает обзоры на инвестиционные проекты, экономические игры, там матричные проекты и так далее. Также есть тема «Заработка без вложений», что довольно неплохо, поэтому ссылочку на канал я оставлю в описании. И всем, собственно, здорово, с вами Ренат Грубляк, вы на канале «Как заработать в интернете». И в данном видео я вам расскажу про способ, благодаря которому можно зарабатывать от 50 долларов в день, практически ничего не делая, без вложений. Ну, те, кто, конечно, захотят, они будут зарабатывать и больше. Опять же, 50 долларов – это не предел. В общем, сам способ связан с группами ВК, есть а у них одна интересная тематика, или в них, правильно сказать, не знаю как на которой вы можете разжиться. Сначала предисловие. около 3 месяцев назад, 7 июля, я рассказал в видосе про один а, очень хороший способ заработка, суть которого заключается в том, что если вы, опять же, интересуетесь заработком в интернете с вложениями, то есть всякими там хайпами, пирамидами, инвестиционными проектами, матричными проектами, теми же экономическими играми, ну, с выводом реальных денег, как принято говорить, об этом, обо всем вы можете снимать видео, там всякие топы, обзоры, гайды, видосы с вкладом, с выводом там и так далее. Плюсы-минусы, все, что вы можете вообразить только. То есть все вот эти видосы вы можете выкладывать на свой канал на ютубе, будут просмотры, будет какая-то аудитория и так далее. И вы на этом можете набивать подписчиков, там 2-3 тысячи подписчиков. И уже когда у вас такие примерно суммы будут, вам будут писать... Всякие админы таких же, опять же, проектов Будут просить сделать обзор, как раз таки на их проекте, естественно, не за бесплатно На этом, собственно, вы будете зарабатывать Плюс указывая ревку и так далее Это что касается вот этого способа Естественно, вам должно это нравиться, потому что какой смысл? Ради денег, что ли? Нет, это тупо Вот я снимаю, к примеру, потому что мне нравится У меня дохера проектов, но я все-таки умудряюсь упилить видосики Время от времени В общем, к чему я это имел в виду? многие писали типа из названия не мешало бы убрать слово каждый, то есть не может каждый зарабатывать в интернете и так далее каждый может, только должно быть желание, мотивация и так далее, хотя мотивация это тоже такое, оно вот например 10 минут назад была сейчас как-то уже не то, нету ее, и так далее, в общем такая же тема работает с группами вконтакте, есть так называемые хайп мониторинги в ВК, это сообщество которые тоже делают а, некие обзоры, только не в плане видосов, а просто в плане посинга, То есть, к примеру, открылся инвестиционный проект на хайп-мониторинге. Что такое хайп-мониторинг? Это а, чаще всего сайты, могут быть и канал на ютубе, опять же, а, и там группы в соцсетях и так далее, где мониторят инвестиционные проекты. Думаю, а, значение слова «мониторить» вам не нужно объяснять. Запустился проект, как я уже говорил, и сразу... Первый пост, запустился проект, потом первая выплата, вклад, точнее нет, сначала вклад, потом информация о проекте, отзывы, первая выплата и так далее. Это называется мониторинг. И вот такие вот группы ВК довольно много зарабатывают, учитывая то, что ну, они не особо-то много и делают чего-то. Просто взяли два скрина, там выплаты и так далее. В общем, вот в этом способ вы можете снимать, Точнее не снимать, а создать группу, свою хайп-мониторинг и ее раскачивать. Брать рекламу сначала где-то в других группах, а можно и без рекламы, кстати, можно на ютубе. То есть у вас есть канал. Да, лучше всего, кстати, иметь канал на ютубе и также свой хайп-мониторинг в соцсетях. Можете также сайт иметь. И везде мониторить хайпы, ну или другие инвестиционные проекты, экономические игры. И на этом зарабатывать неплохие деньги. Согласитесь, ВК это чисто пассивный... Заработок. Реальная прибыль практически ничего не делает. Тут вот есть довольно топовые группы, 45 тысяч участников. Вообще нормальная тема. Вот, это я быстро все рассказал. Конечно, в комментариях будут писать, что нет, это сложно. И тогда нет, это если вы захотите, если вам это интересно, для вас сложности особо это не составит. В общем, так можно делать. У меня, кстати, пока нету хайп-мониторинга в ВК, но, возможно, скоро будет. Хотя нет, у меня есть только там мало участников, где-то тысячу, и я пока что только-только раскачиваю. Поэтому с вами был Ренат Грубляк, канал «Как заработать в интернете». Да, быстрый видос, многие напишут, что ничего не понятно. Просто пересмотрите. Я быстро всю суть передал. Не забываем про канал Алексея Вильнюсова, а также Дениса Кузьмина. Алексей Вильнюсов зарабатывает на бинарных опционах, Денис Кузьмин на инвестиционных проектах. А, знаю лично ребят, обалденные чуваки. Всем пока. С вами был Ренат Грубляк. Ну да, там поторгуйте на Олимп все дела. Ну, короче, вы поняли. Всем пока. Чуваки, вот ответьте. Каким, сука, нужно быть конченным, обоссанным долбоевым, чтобы видеть, что в комментариях нету ни одного спамного сообщения, все нормальные, и спамять! То есть, смотрите, Тимон Чанел, квадратноголовый, это создание, хоть я и сам в Майнкрафт, кстати, играю, вот когда он пытался спамить своей ссылкой Реферальной, ёбаной Вот он видел, что ни одной ссылки Нету, другой Неужели он думает, что он настолько, блять Уникальный, что вот только его ссылка Тут останется в комментах Но это пиздец, какие конченые И таких тут дохуя Смотрите, 62 спамных коммента И на рассмотрении то же самое Тут тоже дохуя спамы есть, блять Это пиздец, нахуй Считайте, 39, 61 Это ровно, блять Спамных комментов Ну да, тут есть также всякие поцы И нормальные чуваки, которые нечаянно попали Вот, к примеру, чувак Хочет, чтобы я вернулся в танки и так далее Ну, в общем, понятно Я не понимаю таких, нахуя вы спамите, если вы В спам-фильтр попадаете, блять Или на рассмотрение, что то же самое Епиздец, нахуй